Здравствуйте, в эфире программа «Неделя спорта» и ее ведущий Роман Блинсков, как обычно, в это время на телеканале Универ ТВ». В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из мира студенческого и российского спорта. Сейчас коротко о том, что ждет тебя сегодня в программе. Обзор матчей хоккейного клуба «Акбарс» и футбольного клуба «Рубин». Студенческая футбольная лига, первый тур КФУ против КАИ. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола «Дивизион Республика Татарстан». Первые матчи сборных КФУ на турнире. Фиджитал-баскетбол в программе Спартакиады среди первого курса. Начинаем, как всегда, с первой лиги и континентальной хоккейной лиги. Рубин на этой неделе принимал у себя дома «Краснодар-2», а дружина Олега Знарка пыталась исправить свое положение в турнирной таблице континентальной хокейной лиги. Обо всем об этом далее подробно расскажет Амир Сабиров в своем ежедневном дайджесте. Всем привет, с вами Амир Сабиров. В прошлом выпуске мы с вами радовались успехом Акбарса и говорили о неудачах Рубина. Сейчас все в точности наоборот. Акбарс лихорадит, а Рубин набирает обороты. Но обо всем по порядку. Акбарс гостил у Металлурга. Акбарс ужасно начал игру, пропустив две шайбы в первом периоде и одну во втором. Владислав Еременко вот таким броском в ближний угол открыл счет на шестой минуте. Ближе к концу первого отрезка Дмитрий Юдин свалил на Денисе Зернове. И судья назначил булит в ворота Амира Мифтахова. И вот так Зернов реализовал свой шанс. 2-0. Была и незащитная шайба у Казани. Здорово расчертили в чужой зоне Барсы. Но из-за положения вне игры гол Александра Бурмистрова отменен. В конце второго периода «Металлург» усилиями Коробкина забил третью. Дальний щелчок и Мифтахов не успел среагировать. В последнем отрезке Акбарс подарил надежду на камбэк. Илья Сафонов, не без помощи рикошета от клюшки Яковлева, размочил счет. 3-1. Казанцы свой успех не закрепили. И уже через 7 минут Крастелев поставил точку в матче. 4- Два дня спустя Барс гостил у автомобилиста. Гости забили первые. На 17-й минуте Михаил Глухов обманул всех и вот такую красивую шайбу записал на свой счет. 0-1. Автомобилист сравнял. Выигранное вбрасывание, перепас между защитниками и Белялов не спас. Денис Баранцев, 1-1 на 10-й минуте второго периода. Команды дошли до булитов, и сильнее опять оказались хоккеисты из Екатеринбурга. Все решил бросок Голышева. 2-1. Барс четвертый раз в сезоне проиграл автомобилисту. И кажется, у Казани появился еще один принципиальный соперник. Ну а на очередь Челябинский трактор. Команды встречались второй раз в сезоне. В первой игре сильнее оказались казанцы. А вот в Челябинске все прошло совсем по другому сценарию. Две шайбы в первом периоде на счету Антона Бурдасова и Тему Пулкинина. 2-0 за трактором после первого периода. Во втором хозяева снова забили дважды. Шайбы Сергея Телегина и Кирилла Капустина отделили всего 2 минуты. 4-0. Олег Зналок решился на замену вратаря. Вместо Белялова вышел Мифтахов. В конце второго отрезка барсы все-таки забили. Станислав Галеев вот так увел свою команду от разгрома. На 10-й минуте уже третьего периода Никита Дыняк с передач Хенкеля и Радулова забросил уже вторую шайбу. 4-2. Но к возвращению в игру Барсов это не приблизило. 6 минут спустя Бурдасов оформил дубль и поставил точку. 5-2 за трактором. Впервые в истории КХЛ Акбарс проиграл 6 матчей подряд. И не факт, что этот антирекорд не продлится. Ведь впереди матчи с Уфой и Металлургом. Ну а в этот же день Казанский Рубин принимал Краснодар-2. Удачный первый тайм для Казанцев получился. Рубиновые вышли вперед на два гола. Сначала отличился Руслан Безруков, сыграв в стенку с Аланом Дзагоевым. А 7 минут спустя отличился уже Игорь Горбунов. 2-0. Во втором тайме на 48 минуте арбитр поставил пенальти ворота Казанцев. И Данил Карпов его реализовал. 2-1. Минута прошла, и хозяева мгновенно отвечают своим мячом. Здесь помог нигерийский защитник гостей Индука. Именно после его касания мяч залетел в ворота. 3-1. Через 7 минут гости вновь огорчают казанскую публику. Вот таким ударом Владислав Самко забил второй. 3-2. Как бы гости не сражались, класс игроков Рубина сказался. Хозяева дожали краснодарцев двумя мячами. На 78-й Михаил Костюков, а на 84-й Виталий Лисакович довели счет до крупного. 5-2 за Рубином. Вторая подряд победа команды Леонида Слуцкого. Ну а на этом у меня все. Как Акбарс проведет домашнюю серию, а Рубин сыграет с Акроном, увидим в следующем выпуске. Пока-пока. Переходим к студенческим темам и открывает этот новостной марафон спортивное ориентирование в рамках спартакиады среди студентов-первокурсников Казанского федерального университета. Данный спорт появился совсем недавно, но уже успел закрепиться и также закрепилась локация проведения данных соревнований в деревне универсиады. Насколько быстро ориентируются первокурсники узнаем далее в нашем сюжете. Бумажная карта, датчик на руке и жажда победить – это все, что потребовалось участникам соревнования по спортивному ориентированию в рамках спартакиада среди первокурсников в этом году. Этот довольно молодой вид спорта был введен в программу только три года назад. Традиционно для соревнований по ориентированию используется лесная местность, но в последнее время их все чаще проводят в счете города. И этот раз не стал исключением. Не можешь найти магазин деревни Универсиады. После соревнований по ориентированию это перестало быть проблемой для участников, потому что именно здесь им приходилось демонстрировать свои навыки. На руку участнику крепится датчик, который позволяет организаторам отслеживать маршрут спортсмена. На территории расставлены конусы, каждый из которых имеет свой номер. Задача пробежать по определенным номерам и не нарушить последовательность, указанную в карте. В соревнованиях приняли участие как новички, так и опытные спортсмены. К забегу я особо не готовилась, ну я просто тренируюсь а, на постоянной основе. А, я думала, что все будет намного проще, так как в основном контингент а, спортсменов сегодня это новички, которые никогда не бегали, ориентирование. Вот. Но я бегала в своей жизни довольно много а, спринтов таких подобных, но они были все, практически все намного проще. Навыки, которые спортсмен совершенствуют, занимаясь спортивным ориентированием, могут пригодиться и в повседневной жизни. Да даже ориентирование в городе. Например, идешь на остановку и не можешь понять по онлайн-картам, где эта остановка находится. И, наверное, когда у тебя есть какой-то опыт в ориентировании, ты легче найдешь эту остановку. В командном зачете первое место занял Институт математики и механики имени Лобачевского. В индивидуальном зачете среди мужчин победу одержал Никита Тимофеев, студент Института геологии и нефтегазовых технологий, пройдя маршрут за 18 минут 17 секунд. Среди женщин самой быстрой также оказалась студентка Института геологии Луиза Валитова, пройдя маршрут за 16 минут 24 секунды. Ева Семянова, Екатерина Лунгаева, Илья Королев, Бахтий Хуснуллин. Неделя спорта. Спартакиада первокурсников Казанского федерального университета пополняется новыми видами спорта. Первый из них – фиджитал-баскетбол. В это воскресенье студенты-первокурсники всех учебных подразделений Казанского федерального университета схлестнулись в новом для себя виде. Сперва участники сборной играли в баскетбол на игровой приставке, а затем мерились силами уже на реальной площадке с реальным мячом. Лучше всех в новом виде спорта спартакиада себя показал юридический факультет и забрал первое золото фиджитал-баскетбола. Заключительным видом спартакиады первокурсников на этой неделе было плавание. В плавательном бассейне «Бустан» золото также забрал юридический факультет. В личных зачетах среди девушек первая оказалась Дарья Мишанина, у мужчин – Камиль Абзалов. Еще к одной внутренней теме Казанского федерального университета мы перейдем чуть-чуть попозже, а пока переходим на поля межвузовских соревнований. В чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола в первом туре сборные Казанского федерального университета встречались против университета спорта. Увы, для Федерального университета старт выдался неутешающим. Сколько бы ребята не старались навязать борьбу сопернику, отставание в счете росло очень быстро. Женская сборная проиграла свой матч со счетом 70-40. Мужчины еще с большим разгромом 102-43. В студенческой футбольной лиге сборная КФУ играла против КНИТУ Каи. В матче все голы были на счету команды хозяев. Сперва на 10-й минуте Павел Петухов открывает счет в матче. На 39-й Максим Пасынков сравнивает счет, отправив мяч в свои ворота. Конечную точку в матче ставит Булат Шакиров. Капитан Каи точно пробил 11-метровый. 2-1 победа авиационного института. Ну и, разумеется, возвращаемся к главной теме Казанского федерального университета – новый розыгрыш Кубка университета по мини-футболу в прошлую среду. Стартовали первые матчи 1-16, 1-8 финала и результаты этих игр на вашем экране. В 1-16 финала сборная Института физики обыграла со счетом 4-5 сборную экологии и природопользования. Тем самым физики выходят в 1-8 финала на Институт математики и механики имени Лобачевского. В первом матче 1-8 финала было вечное противостояние. Сборная Института международных отношений встречались против сборной Института управления экономикой и финансов. Матч закончился со счетом 2-2 в основное время и 3-1 по пенальти ему выходит в 1 четвертую финала а эконом останавливается на 1 8 и больше участия принимать не будет ну и по традиции как всегда обсудить это все нужно с максим геннадьевичем им главным судьей кубка университета макс тебе привет всем привет пятый юбилейный кубок стартовал я тебя с этим поздравляю первые два матча уже есть и матчи результативны в сумме это получается, я с математикой не особо дружу, 9 плюс 4, 13 мячей в основное время, плюс 4 по пенальти. Ну я всех поздравляю с началом нашего пятого юбилейного кубка в новом формате. Команды молодцы, выдали результативные матчи, порадовали и телезрители, и зрители, которые собрались на трибуне. Наверное, многие заметили, что у них видоизменился. Непривычно слегка, но тем не менее новые трибуны, да, чуть меньше места, тем не менее порядка 200 зрителей, я думаю, были именно вживую на матче. И команда их, конечно, порадовали своими голами, эмоциями, особенно второй матч. Как, как в суде было достаточно тяжеловато, иногда не слышно свисток свой и не слышат игроки, но тем не менее это такой заряд эмоций, который помогает и командам, и в принципе даже судим потому что они более такие полная концентрация полное внимание и ты соответственно судишь на максимуме К футболу сейчас вернемся вопрос относительно зала поздравляем что его наконец-таки обновили вопрос от э, знакомых от э, ребят которые смотрели причем тут башкирия почему с трибуны выкрашены флаг республики башкортостан это я постарался не зря да? с башкортостан на самом деле не знаю ну такая расцветка может к сожалению, сейчас вообще по всем, по всей стране достаточно сложно со спортивным оборудованием. Это касается мяча и формы, и видимо, и трибуны. Это все было летом. Ну, видимо, какие были в наличии, mm -hmm. то сделали. Ну, главное, что обновили трибуны, все-таки стало. И симпатичнее, и как-то поудобнее. Не ходит так теперь паркет. Это здорово. Здорово mm. то, что залы обновляются. Ну, зал обновили. вот Как видишь, игра тоже обновилась, получше стало. Давай, первый матч. 1-16 финала. Физики экологи. Для физиков, казалось бы, проходной соперник. Сначала 5-2 вели, затем 5-4. В последнюю минуту уже экологи начали отыгрываться. Мы уже реально думали, что в последнюю минуту пятый будет. Было такое ощущение. ну Физики в 5-2 выпустили своих первокурсников. Первокурсники пока оказались, видимо, не готовы к такому накалу матчей. И хочется похвалить экологов. У них была достаточно короткая скамейка. По-моему, было 7 человек, либо 8. Это включая вратарей. Но, тем не менее, они были очень заряжены на борьбу. Не все у них получалось, где-то не хватало техники. Но именно за счет своей заряженности они навязали борьбу физикам которые, ну, в конце, на самом деле, просто играли спустя рукава. Нельзя так играть в матч на вылет. Тем, тем более за Институт физики. у них состав обновился. Ренат Менгалеев, наверное, просто такой, там, наверное... это как? Мне кажется, многие студенты физфакции сейчас уже не знают, кто такой Ренат Менгалеев, это их большая ошибка. Наши зрители знают. Наши зрители, да, знают. Ну, ладно, результаты добились, но в 1-8 им противостоят математике. Там так сыграть не, не получится, там надо будет выкладываться. Я жду от математиков хорошей игры. Mm -hmm. Посмотрим. А, первая игра 1-8 финала, вечное противостояние, эконом МО. Я понимаю, что ты тоже от этого, наверное, устал. Благо зрители не устали от этого противостояния. Поддержка трибун была просто на высшем уровне. 2-2 основное время, 3-1 по пенальти все-таки Емо. В этом сезоне уже второй матч подряд выигрывает. Да, хорошая игра. По сравнению с матчем за Суперкубок, прям качество игры повысилось, хотя есть куда расти. Эконом на самом деле долго ввели в счете, потом пропустили, потом начали проигрывать, контролировали мяч, отыгрались буквально, по-моему, за 20 секунд. Ну, по пенальти опыт Никиты Лихачева позволил взять одно пенальти, свое забили, все. Посмотрим. Заслуженно это... прошли, в общем. Это была достойная игра двух равных соперников в серии пенальти. Чуть удачливее, чуть мастерее, видите, оказались студенты ему. Mm -hmm. Хорошо. Игру ему мы увидим еще в 1-4 финала. Давай быстренько, каратенечко, 10 секунд, анонс на будущие матчи. Завтра в прямом эфире начнем в 19.00. Институт психологии и образования против юридического факультета в 19.15. Начинаем и в 2015. Инженерный институт против Химического института. Коротенечко об этих парах. Мы знаем то, что ИПО у нас очень сильно усилились. Там легенда Денис Давыдов вроде бы сидит теперь. ну Вроде да, в аспирантуре сидит. У, у ИМО сидит в аспирантуре. А в массы из Басаров. Какое противостояние будет интересное. Посмотрим, как наберут состав. Решили ли психологи в вратарский вопрос. В какой форме юристы. Думаю, будет матч не хуже ИМО эконом Вторая пара, ну в принципе, такие, скажем так, не фавориты по, по именам, но могут показать интересный футбол, кто-то из них пройдет дальше, поэтому будем смотреть, наслаждаться, надеюсь, будет также много голов, зрители порадуются, тел телезрители тоже, ну и главное, всем командам, конечно, здоровья, без травм. Mm -hmm. Что же, тебе хорошие работы на судейском мостике, на, су, ну, на, на судейской бровке, назовем ее так. Максим Геннадьевич Гаврилов, главный судья Кубка Университета, сегодня был у нас в гостях. Хорошего Кубка. Спасибо. Двиг, движемся к финалу этого турнира. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Увидимся. До новых встреч. Пока.